Это я. Мяу? Обычно все сказки одинаковые. Принцесса, герой. Но эта история... <смех> <смех> ...немного другая. Я изумительный Борис. Говорящий кот! Ну, конечно. Многие коты говорят. Так, да, ну, пошли, пошли! А я в этой сказке кто? Для романтического героя ты некрасивый, а для комедийного не смешной. Так, я за сумочкой для приключений. Вперед! Кажется, я влюбился. Город выглядит многообещающий. Как-то тут тихо. У них здесь вообще нет крыс. Чуете запах? Попахивает загадкой тут должна быть зацепка которая продвинет сюжет у жизни нет сюжета все случается само а! <свист> все нормально нормально я же на голову приземлился вы не поверите что мы нашли это смертельно опасно <свист> <свист> зловеще не бойтесь как всегда приземляются на лапы <свист> Изумительный Морис, придется сражаться. Серьезно? Что? Остальное увидите сами. Изумительный Морис. Сказка и правда необычная. Правило номер один. Не есть дохлую крысу, которая съела кого-то, кто съел что-то, что его убило.